Сегодня на очередной контрольный осмотр пришел наш пациент после трех лет имплантации. Будет проведена профессиональная гигиена полости рта и осмотр конструкции. Спасибо большое, спасибо. Отличное. Замечательно все. Ощущение потрясающее. Как будто у меня свои зубы. Я Шемшур Виктор Григорьевич. Народный артист Российской Федерации. У каждого человека проблема стоматологии является просто важнейшей. Очень важно найти свою клинику своего врача. Путь к этой клинике был очень долгий тернист. Обращался и в Японии, и даже во Франции, в Болгарии. Там очень хорошие врачи, там очень, я не хочу сказать, что они хуже или лучше. Но все дело в том, что я чисто случайно через супругу, она, бедная, мучилась, страшное явление просто. Она когда-то поставила имплант в Израиле еще 30 лет назад, как ей выдирали этот имплант. Я был свидетелем, это, это просто катастрофа какая-то, понимаете. И когда она попала в эту клинику, я увидел, что здесь просто работают кудесники люди, понимаете. Сложность еще заключается в том, что ведь рекламы много на какую ты рекламу можешь повестись. Вообще, если честно, то люди, люди перестали уже верить рекламе, а только через свой опыт. Они делают выводы, а это хорошая, э, или подходящая для них или, или не очень. Самое обидное, что когда я даже своим друзьям говорю, вы знаете, вот когда вы коснетесь проблемы э, э, стоматологии, с, э, своих зубов, вы... «Идите в эту клинику». Реакция, вы знаете, такого, такого скромного недоверия. Мол, реклама, она везде. И только когда ты непосредственно касаешься, уже в эту проблему вникаешь и, и попадаешь в руки именно этих врачей, ты понимаешь, что здесь просто, просто фантастика. Конечно же, мы необыкновенно, мы счастливы, что мы сюда попали, потому что... За три дня здесь делают тебе все зубы. Через три дня, через два ты можешь уже свободно пить и есть. И вы знаете, когда ты уже на собственном опыте это видишь и понимаешь, что это так, и тогда только приходит полнейшее доверие. Только через свой личный опыт. А когда вот говорят об этом, люди не верят. И я даже вот часто читаю, вот, а сколько это стоит? Я хочу сказать, что стоит это здесь э, не так дорого по, по сравнению с другими клиниками, понимаете? Вот. А работают люди, обладая огромнейшим профессионализмом. Здесь приятно находиться, здесь не пахнет больницей. Я лично, я счастлив, что я здесь. Я решил здесь все свои проблемы. И я говорю, это не в качестве рекламы. Вот для меня лично это не является рекламой. Возможно, она, это будет использоваться в качестве рекламы. Но я просто говорю свои ощущения. Ощ а ощущения у меня полное, полного удовлетворение тем, что э, я же понимаю, и сколько было я мукьяда э, эти все проходил тоже. И, нара и нара пытались наращивать десну, и пытались. Э вырывать или что-то ставить что-то клеить но чтобы так вот комплексно решить проблему решить профессионально и качественно я пока не смог нигде вот до всего момента вот прошло без малого три года у меня после имплантации у меня зубы как свои ну, свои не как, а свои. Я не ощущаю, что это что это не мои зубы. Кроме того, я сам получаю эстетическое удовольствие, удовлетворение от того, что я вижу, что зубы прижились, они прекрасно выглядят. Ну, а на их фоне и я. И мои друзья тоже, в общем-то, замечают, что, что у меня все в порядке. Я очень благодарен Андрею Евгеньевичу профессору Иде и всем врачам, всем работникам центра базарной имплантации за то, что они делают такое, такое волшебное, нужное дело для, для людей. Спасибо им огромное. Контрольный осмотр завершен. Профессиональная гигиена полости рта выполнена. Состояние имплантатов и конструкции в отличном состоянии. Пациент счастлив и доволен.